Добрый день дорогие друзья! Это вторая часть видео про Павловню на балконе. Сегодня у нас 27 октября. И я хочу вам показать, как она выглядит. Сейчас я планирую ее переместить в гараж. Зимовать она будет в гараже, но не в подвале, а наверху прямо вот в этих горшочках. Я уберу отсюда ее. А сейчас давайте посмотрим, как она выглядит. Ну вот так она выглядит. Если вы не видели видео первую пропогловню на балконе, ссылочку я оставлю здесь наверху будет. Можете перейти посмотреть. А сейчас вот на 27 октября еще раз повторюсь, она выглядит вот так. То есть частично на листья сбросила. Некоторые уже полностью оголились. Некоторые только нижние ли, листочки, а верхняя часть еще.. По 4 там, где-то 5 листиков есть. Вот одна половина сбросила листики, а похолодала. Потом потеплела, она опять выпустила еще 2 листика. Ну, то есть вот такая вот ситуация. Размеры деревьев, которые выросли здесь, не очень большие, примерно в среднем 35 ну где-то может быть до 50 сантиметров высотой ну, есть некоторые экземпляры вот так лампу я уже не включаю ну, примерно 3 дня потому что уже нету смысла ну а стволы в принципе если вот поближе посмотреть не знаю будет видно не видно стволы все удеревенели практически то есть если так глянуть то есть то они сформировались то вот, есть взять вот этот вот то есть уже сформирован по крайней мере я вижу потемнение они в нижней части и где примерно на уровне может быть 20 сантиметров не все конечно некоторые еще верхушки зелененькие но основная часть одеревенела. ну вот такой опыт выращивания павловни на балконе вот павловни в гараже на втором этаже Напротив окна Частично сбросил листья При этом стоял на балконе С открытым окном На улице было минус шесть В принципе стоит Сейчас на улице около 0, Минус один Ну посмотрим В ближайшее время, наверное, нас кинет листья Некоторые даже выпустили новые листочки как, Например, вот здесь И Вот здесь Попытка, видимо продолжить рост, но здесь тоже новенькие пошли, не знаю, какая-то какая удивительная половня, погода чуть лучше, она спускает, видимо температуру, не знаю, но зимовать она будет здесь, вот второй этаж гаража, все продувается, пол дырявый, в стенах продувные отверстия, ничего не утепляется, вот оставлю, посмотрю как это будет, а весной посмотрим. Еще пока не решил, как я буду с ней действовать дальше Возможно, где-нибудь в феврале в феврале я ее отсюда заберу в квартиру Сделаю технический срез И с февраля уже буду выращивать ее на дерево Не знаю, подумаю, как лучше сделать Как с ней поступить Поэкспериментируем Ну а на этом все Если вам понравилось видео, ставьте лайки Подписывайтесь на канал До встречи в новых видео Пока